заводе провели переговоры на заводе ЗЭК, сейчас вот э, Симоны идем э, на сам непосредственно завод, <свист> потому, чтобы смотреть, как производится пластиковая трубка. Это очень сложный процесс, он э, обязывает ребят к э, большим техническим затратам, инвестициям в хорошее оборудование, потому что они делают пластиковую трубку не только для э, пропамбутана, но и для гидравлических решений, разные э, химические процессы используют их пластиковую трубку. То есть это очень агрессивные среды с очень высоким давлением. Что, мы на заводе ЗЭК и это лучший завод в Италии по производству пластиковой трубки. Это их склад. Не знаю, сейчас да. будем уговаривать на то, чтобы показали нам производство. Это машина, которая покрывает э, внутри э, саму пластиковую трубку специальный лиской, полиэстерный, чтобы увеличить мощность самой трубки, выдерживает до 400 бар.